Всем привет! С вами Киевское море и я Сергей Стапенко. За кадром будет вопросы задавать Игорь Кохан. Мы хотели бы сначала, наверное, первым, перед тем, как задавать вопросы, отвечать вопросы, задавать вопросы, отвечать на них. Извиниться, что мы так долго не выходили в эфир. Мы все как собирались, собирались. Ну вот, наконец-то, собрались. И сегодня, надеюсь, все снимем. Будем отвечать на вопросы ваши. <sintégrass> Будем пытаться максимально серьезно где-то пошутить, где-то, я не знаю, там, съязвить, может быть, даже, если вопрос такой соответственный. То есть вот то, так что, как-то так. Итак, первый вопрос. Ручку можешь положить. Я переживаю, честно, давно не выходил в эфир, так что извините. Первый вопрос от Сюзанны Комаровой. Как выбрать прикормку на плотву по весне? Ой, такой вопрос, скажем так, он вроде как ну вопрос имеет быть место я думаю что ну, в теории но ну, и в практике если светлое дно то есть там песок желательно какую-то прикормку темную то есть чтобы она была контрастная дну если темное дно там то светлую прикормку но прикормка как бы для ловли весенней плотвы это наверное не самое скажем так важное и главное это более место выбрать то есть чтобы там небольшая глубина была то есть и проход был плотвы на нереста, она когда идет стаями сбивается, то есть вот это важнее, намного места найти, а не прикормку. Прикормка это второстепенная или третьестепенная. Когда-то там 20 лет назад, когда я ловил на стальку, на шарики свинцовые, сами выливали, делали, там никаких вообще мы прикормок не использовали. Просто свинцовый шарик, отводной, поводок железный, лески, отвод, крючок и все. То есть, скажем так, никаких не было вообще прикормок тогда. Потом как бы начали там прикормки, пшена добавляли, еще чего-то, ну, все это условности. Ну, скажем так, больше, ну, по цвету, то есть по цвету. Темное дно, светлую прикормку, светлое дно, темную прикормку. А по запахам вода, в принципе, не сильно прогретая, она как бы, холодная вода, она особо там, тут запах навряд ли раскроется, то есть только там, думаю, мое мнение так. Следующий вопрос следующий вопрос от нашего товарища шурика и бабина передаю ему привет из его youtube канала рыбалка шурика. с шуриком когда едешь на рыбалку на донную снасть брать пол порции опарыша или целую Не, ну конечно Цена вопроса просто смешная, то есть там полпорции или порция, ну там копейки стоит, но если попал на раздачу, дай бог, и клев шикарный, а у тебя полпорции, например, и ты потом бегаешь по берегу, да, а тебе никто не даст, то есть опарыша еще, то пускай лучше останется, либо ты попадешь на нормальную, скажем так, раздачу той же плотвы или еще чего-то там, у стеры, то пускай наловишь нормально рыбу, то лучше, конечно, брать полную порцию. И вообще полпорции отгружать это. Саня понимает, о чем речь идет. Это лучше порцию берите, люди. А если, как говорят, взял зонт, дождя не будет? Ну, скажу так, что нет. Потом лучше рыбу накормить, то и останется, а выкинуть в речку и пускай рыба покушает. Миша Гребенюков задает. Здравствуйте, подскажите, где на балоне находится мастерская Максима? Спасибо. Макс Дайнега, мой друг. Он ремонтирует спиннинги на метро Оболонь. Если стоять лицом к кишине, с левой стороны есть такая как, арочка, не знаю, там матрасы, кровати, диваны написано. Спускайтесь вниз, но там желательно спросить, потому что он там в конце зала, у него мастерская, если не ошибаюсь, Сом фирма называется, мастерская, да. Ну и если можно позвонить, мы вставим телефон и его, ссылки, то есть там на Фейсбук на мастерскую прикрепим к видео. Михаэль задает вопрос. В связи с популяцией цветных чебурашек у меня возник вопрос, влияет ли сам цвет чебурашки на количество поклевок или же лучше ловить на обычное свинцовое? Как по мне, то обычный свинец более эстетично а цветные груза могут отпугивать. Ну, тут вот такой вопрос, скажем, он не совсем может и глупый даже, наверное. То есть, мар ну, маркетологи, я не знаю, как там... Придумали вот красить сейчас чебурашки, то есть тенденция такая. Когда-то там 15 лет назад, 20 лет назад, я сам красил чебурашки, тоже думал, что они там влияют на поклевки. То есть, да, когда рыба активная, может, как бы как раздражитель, но и хорошо. Но, опять же, если про судака говорить, там, про окуня, может удары быть в голову. То есть, если чебурашка покрашенная, то есть он будет не в силиконку вон там бить, да, а будет бить в голову. Конечно, тогда надо какой-то там двойничок-тройничок в голову подсаживать еще, дополнительно огружать саму джиголовку каким-то двойничком-тройничком. Тогда будет поклевок больше. Чтобы оно прям так влияло на клев, ну, я скажу, что по моему опыту не влияет. То есть если попали на нормальное место, то там есть у вас покрашено или не покрашено, разницы никакой нет. Это больше маркетинг. Пятый вопрос от э, Сергея Дьяченко. Серый, привет. Можно глупый вопрос? Почему не мульт? Ой, серый, я сейчас бы сейчас ответил, но не могу на камеру всю правду говорить. Э, почему не мульт? Вообще я пользовался, Ну, ты знаешь, у меня есть мульт Курадо, э, пробовал упирался даже в него ну наверное не знаю как дело привычки наверное, какой-то или я не знаю кидать я научился там рыбачить умею вроде как и понимаю ну не знаю у меня лично душа не лежит вот, на мульт хотя есть там большие воблера тяжелый джиг надо вроде как использовать мульт ну не знаю все по привычке мясорубками крупного размера, у меня есть эти 4000 там, Twin Power, она справляется с любыми, скажем так, задачами. У меня лично душа, вот как-то так, загорелась душа на мультипликаторной катушке. Как загорелась быстро, так и, скажем, потухло. Почему, как бы, ну я пробовал разными спиннингами, разные цели, ну, не знаю даже. Может, если меня Сергей Дьяченко научит ловить на мультипликаторной катушке при встрече, было бы... По-другому жизнь началась рыбацкая, а так... Я бы тоже не отказался. Да. да, так что, Сережа, если будете смотреть данное видео, жду от вас ответа в письменной форме, либо можете просто позвонить и договориться о мастер-классе на мульты. Все. Подписывайтесь на канал, задавайте глупые вопросы, да. следите за нами, мы всегда рады отвечать. Надеюсь, видео будет выходить чаще, у нас есть где снимать, скажем так, у нас все в жизни наладилось. Так что все, привет, с вами Киевское море, пока. Пока-пока. Алло, тут прямой эфир идет, видео снимает, а ты тут звонишь.